Всем доброго времени суток, кто неравнодушен к миру игровой индустрии. С вами вновь Олег, и я рад приветствовать вас на моем канале. Ну и сегодня мы продолжаем интереснейшее приключение в Divinity Original Sin 2. Погнали. Итак, значит, в прошлый раз мы закончили вот на этом самом месте. Возле этой самой кучки непонятно какой белой субстанции. Очень напоминающий нам какой-то порошок веселящий, наверное. Ну, это мы пробовать не станем, а... Короче, пусть пробует ящер. Я слышал что в прошлой серии, что ковыряться в таких кучах могут ящерицы. Вот пускай он и ковыряется. Давай, родной, работай. Работай лучше своими культями. Зарабатывай. Вот, молодец. Что-то откопал, короче. А теперь в сторону. В сторону, я сказал. Так, я беру весь лут. Только я лутаю. Оп, что нам дали? Значит, золотишко, славный лук и кожаные доспехи. Охренеть, это круто. Кожные доспехи, это, это мощно. Я считаю, что у меня до этого какие-то тряпки были вообще без защиты и без всяких статов. А здесь, как мы видим, 3 магической брони добавляют и 5 физической брони. Ну это да, это нам подходит. И смотрите, как мы стали выглядеть-то. О, вот это я понимаю. Вот это у нас видос сейчас. Смотрите, не то что вы, жалкое отребья, Ха-ха-ха. Ну ладно. В общем, что-то я перегружен, я смотрю. Почему я перегружен? Чем я перегружен? Так, по... ну-ка, посортируем по типу. По... по весу, о, по весу. Что это? -то? Коробка. 50 коробков. И ты таскаешь это все время. Коробку просто у себя в инвентаре. Я думаю, почему у меня э, больше... больше это... Почему я такой загруженный? Странно. Коробку таскал. Котяра. У меня жрать нет ничего. Чего ты за мной ходишь? Are... Clouded... Серые глаза кота затуманены. и он глядит на вас с большим. Конечно, думают, что ему дам подам, подам пожрать что-нибудь. Нет у меня ничего. Иди отсюда. Так, ну пойдемте. Чем мы там хотели сделать? Так, что тут у меня какой-то бардак на панелях просто вообще с расположением элементов. Лежанку, наверное, куда-нибудь сюда можно поставить. Короче, сейчас я быстренько это все разберу. Продолжим. Итак, тут немножко навел порядок у себя на панели, да, на активные, чтобы все было более-менее для меня удобно и компактно. Значит, здесь у меня в последних слотах лежа, лежак и рюкзаки, да, у всех стоят. Тут свитки воскрешения, свитки, значит, восполнения здоровья всякие, да, у нас тут в соседних слотах, так сказать, вообще не забилдинг на кнопочки, да, не забилдинг. И это, и тут уже какие-то, а, ну, какие-то разные всякие эффекты, там, типа шаров, ну, свитков и так далее. Думаю, так, наверное, будет, по-моему, на данный момент лучше. Итак, продолжаем. Куда же мы дальше двигаемся? Нам нужно попасть в Форт Радость, насколько я помню, так, где я, то вот я. Нам нужно в Форт Радость попасть. Так, что тут у Красного Принца? Мне повстречался ящер, назвавшийся Красным Принцем Аристократ из ГНС империи. Он присоединился ко мне в надежде отыскать ящер сновица, который находится где-то на этом острове. Он ничего не сказал о цели своих поисков. Ну ладно, разведаем в процессе. Мне встретился необычный скелет по имени Фейн. Кто-то на корабле украл его маску, ему нужно вернуться ее и сделать новую, а до тех пор лучше прятать свое лицо. Он рассказал, что он один из вечных последних из своего народа, и он хочет узнать, что случилось с его расой. Он надеется найти ответы на все вопросы в черных копиях на что на побережье жнеца находится но это думаю тоже в процессе мы все разберем итак погнали дальше что тут у нас есть что о, и что то есть сундучок надо сундучи обшарить обязательно вот золотишка нам не помешает и сломанный дуручник есть такой бонус хороший бонус так ну чего тут мне все закрываете пошли о побережье форта радость ну, мы все, все побережье, думаю, обошли, нам уже нужно наконец-таки в сам форт попасть, да, и давайте уже выдвигаться, ребятушки, давайте, давайте, мои родные, давайте не отставайте, так, что тут у нас, Шиптун трава, всю траву мы собираем, хоть шиптун, хоть не шиптун там, так, что-то я как-то медленно нахожу. оп, развязочка какая-то, подожди-ка. Не подходи, колдунья, и рог не раскрывай. Говорит, пробужденный самими богами. Вот это, да, ничего, у них тут какая тусовка-то. Какие серьезные люди стоят. Ты вы посмотрите, только вообще не видел таких до этого момента ни разу. Так. Есть какая-то Далис Кувалда, есть магистр Атуза, есть епископ Александр. Какие-то два жлоба по бокам стоят и еще два жлоба поменьше. Ну, поехали, посмотрим, что они тут решают. Что-то решают, ну, давайте посмотрим. Что дальше? Атуза, мы знаем, что ты помогала колдуням бежать. У нас есть доказательства. Александр, я скорее отрезала бы себе язык, чем солгала вам. Я не знаю ничего ни о каких беглецах. Если тебе нечего больше сказать Пробужденному, значит, язык тебе без надобности отрежь его. Александр, вы не шутите, нет? За столько лет на службе, магистр, ты должна была бы уже научиться выполнять любые приказы командиров. Так, постараться вести себя тихо незаметно. Сейчас не время обращать на себя внимание. Но ну, я думаю, этот вариант самый подходящий. Шагнуть вперед и сказать: ну, это точно нам не подходит. Несправедливость тут всякую выгораживать и так далее нам иначе надают, я думаю, по нашим, так сказать, достоинствам, и мы здесь точно ляжем. Преступник, поморщится. если вам нужны сведения, то золото было бы больше толк, чем опыток. Ну, короче, ладно, мы постараемся вести себя. Пассивно, постараемся вести себя тихо и незаметно. А тут заберется закончик языка двумя пальцами и подносит кинжал к его основанию. Она крепко зажмуривает глаза и капли крови текут по ее лезвию. Падая на землю, она стонет. Довольно. Мой отец допоко... допокоится, его душа с миром. Был бы очень разочарован в тебе, Артуза. Атуза. Только подумать лгать в лицо его единственному сыну, который столько лет был твоим епископом и твоим другом? На карту поставлена судьба наших земель. Тот, кто не помогает нам их защищать, помогает пустоте их уничтожать. Да, Лис? Да, ваше святейшество. Я думаю, мы здесь закончили. Оу, так быстро, что ли? Ну-ка, давай посмотрим, что здесь можно сделать. Что это было? Это что были такие за перемещения? Что здесь вообще происходит, а? Че это как-то нас сносит чем-то? Какие-то. Это что это за глюки? Тише, ни слова. А, это вот они что ли так делают? Офигеть, он меня только одним дуновением сносит с ног. Какая жесткая тут обстановка у них была. А ты что это от нее осталось? Одни козы. Рожки до да ножки, что ли, остались одни от нее? Вы че совсем беспредельщики какие-то? Вы посмотрите, что натворили, а? На раз-два буквально все это дело порешали. Ну вы, ребят, блин, даете. Устроили тут, блин, месиво среди белого дня. Свиток воскрешения. Нога. Эльфы могут поедать конечности и, переж... и переживать воспоминания тех, кому эти конечности принадлежали. То есть, я так понимаю, конечностями нужно кормить наших высокопочтенных эльфов. Верно? Ну ладно. Не мне, не мне же конечности это. Не мне же конечности обгладывать. Будем эльфов кормить. Так, а что у нас там, собственно, за это? Я желаю аудиенция, или я Не знаю. Что-то там про эти было. Что-то там же какие-то были. Какие-то были штуки у них над головами, да? Что-то как-то я пропустил этот момент, да? А что, они уже пропали, что ли? Так, что-то тут не то, мне кажется да? Побег, да? На наших глазах дались прямая рука Главы Божественного Ордена епископа Александра убила Магистра Атуза, похоже, в рядах Ордена Зреет раскол Может быть, нам удастся воспользоваться этим, чтобы бежать Может быть Мы видели, как казнили Артузу. Атузу По обвинению в измене Возможно, среди магистров Есть и другие несогласные Которые могут нам помогут нам бежать так, так, так, как-то быстро все произошло. Что-то тут нам подсказки какие-то давали. Я, по идее, должен был пообщаться. Тебе недостаточно того, что ты за мной ходишь. Надо еще и разговаривать. Ну ты как думал-то, дружище? Или ты не дружище мне? А то смотри, я тебя это... Быстренько приструню. Так, поехали. Меньше разговора, больше дела. Наконец-таки мы прибыли в форт Радость. Как мы видим, по судя по надписи, какой-то побег у нас обновился. О, задание, так. Мы прибыли в гетто для колдунов форти радость. Может быть, кто-то из здешних знает, как отсюда выбраться. Выбраться Нужно осмотреться. Давай, будем осматриваться. Ты кто такой? Видела их, да, Кувалда Александр. Хр, тьфу. Подлая змеюка получила по заслугам. Что, что ты имеешь в виду? Кто еще зрелище было? Сам епископ и его верная помощница казнили предательницу, одну из последних магистров ящеров. От нее одно кровавое месиво. Да, мы уже видели, заметили, как можно мимо такого-то пройти и не заметить. Спросить, что ему еще известно о епископе Александре Идалис? Епископ, сын мертвого божественного. Не знаю, когда появится новый божественный, но пока Александр хранит нас. Кувалда шутить не любит, она бездельников терпеть не может и не церемонится, не зря ее так прозвали. Больной что ли он какой-то? Спросить, когда вам будет дозволено покинуть это место. Когда ты откажешься от тьмы, окажешься от... Откажешься от тьмы что заста... Заста... сдаилось в тебе. Не твоя вина, что она там поселилась, но тут уж ничего не поделаешь. Над лекарством всю работают, а я слышал, что успехи делают, дали справиться, это уж точно, а когда ты вылечишься, твоя жизнь начинается заново, начнется заново Спросить, как он стал здесь стражником Да еще при самом Люциане на службу пришел, а кто отказался бы служить живому богу-то? Когда мы, потеряли, когда мы потеряли его, что ж теперь нам его волю испол, исполнять, исполнять завещано? Спросить, откуда ему известна воля Божественного? Поинтересоваться, действительно ли Божественному было бы угодно такое место, как Форт Радость? Ну, действительно. Люциан жизнь свою великую прожил, чтобы защитить Ревилон. Если сейчас мы его из чади им отдадим, то что Божественный зря погиб что ли? В самом деле. Да форт... да, форт радость это не отдых на природе. Никто такого и не обещал, но мы делаем все, что в наших силах, чтобы защитить страну. Спросить, откуда ему известно воля божественного Да, ниоткуда, но я так думаю, что если сам Бог кладет свою жизнь на то, чтобы защитить тебя от такого дара, не отказываешься. Ты защищаешь его всеми силами. Мы так и делаем. Молодцы. Все. Респект и уважуха тебе, чувак. Так, так и продолжайте в дальнейшем. Видали, видали? Вот это когти. Интересно, что у них под масками. Наверное, то, что не... Что-то неаппетитное. Ты, ты что, о жатве, что ли, думаешь? Какой нафиг думай о службе? Тоже мне... Так, сказать, что вы, я не понимаю. Вообще не понимаю. Гейсты, дуреха, с кувалдой Александром было их двое. Только что вздыхает. Я думала, вашему брату-колдуну будет интересно на них поглядеть. Сказать, что вам нет нужды знать по именам всех чудовищ с божественным заметить перемену в ее интонации и спросить, почему она считает, что гейсты будут вам особенно интересны. Фу. Что ты вдруг нашла в этом? Ха! Да, нет, не почему. Думаю, тебе пора бы найти себе место и обустроиться, когда у магистров дойдут до тебя руки, с тобой придут, но это может быть не скоро. Сейчас у первосвященника грешников выше крыши. Спасибо за полезную информацию, тетя Я прям прозрел Быстро сохранить для быстрой нажмите F5 Для быстрой загрузки F8, все понятно Ничего сложного Так, вот мы наконец-то вошли Почему здесь у всех ошейники, а у стражников нет У нас есть, а у них нет Когда я уже избавлюсь от этих пресловутых ошейников Ты кто такой? Давай мы начнем с тебя По, по что ли ты видела? Да, епископ Александр и сама кувалда. Они были так близко, еще немного, и можно было бы их потрогать. Ах, ты грязный извращенец, тебе бы только всех подряд трогать, да? Ты давай держи свои грязные ручонки подальше от меня. Сказать, что вы, похоже, пропустили все веселье. Спросить, кого он имеет в виду. Ну, так-то я все видел. Сказать ему, своими глазами видели, как он ее... Да. Предатели не убивают, а казнят. Воздают им по заслугам. Сказать, что каждый для кого это да, предатель, да. Божественный Орден один стоит на пути исчезти пустоты, не давая им добраться до нашей страны. Если ты против Ордена, то ты предатель всего нашего рода. Хочешь верить, хочешь нет, Божественному Ордену наша верность не нужна. Она, Они спасут нас, что бы мы ни делали. Ну, ладно, пусть будет так. Так, ты можешь, можно же с тобой торговать жить, да? Так, можно. Где у меня всякий хлам? Это же хлам? Разный хлам. Наверное, хлам. Тарелки. Вилки, тарелки. Покупай. Пока я добрый. Так, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Если я тебе продаю вилку за 7, а скелет тебе... А, скелет не может продавать, да? Ага. Так, ну-ка, почем у тебя 14, да? Стоит? Ну, скелет дороже 7... А почему скелету дешевле продают, чем мне? Подожди. Это, например, перчатки 15 стоят, а для меня... А, ну да, мне по-моему немножко цены будут тоже 14 ну окей значит для меня выгоднее всего итак тарелка две тарелки и мы решим это дельце наверно а почему так мало 2 тарел... а это сумма за все была просто короче давай все тарелки сбагриваем вот так один спальник уже 15 так две тарелки забираем мы сейчас будем барыжить вообще жестко все все деньги я у тебя забрал ха ха ха че я вообще радуюсь, нищеброд Пошли дальше. С этим мы покончили. Закончили. Опа! Что здесь за заварушка? Люблю заварушки так такого плана. Очень интересно. Мне нужен только хлеб. Я не хочу никаких неприятностей. Что хлеб? Что грудинка? ля ля ля то -та поля. Так, короче, ну-ка, давай я подойду поближе. Что здесь такое творится? Что? Вы кто такие вообще? -то? Так, давай разберемся. Не твоего ума от дела, тупоедина. Трупоедина. Кто так кто кто со мной обращается вообще? Не давай этой мах... махожуйке так с тобой разговаривать, она ведь еще и скряга Гриф уже в курсе, что она спит и видит, как свою плату заж... зажать То есть она, видимо, что-то задолжает, я так понимаю Между громилой и Эльфийкой встает решительного вида мужчина Он закатывает рукава, демонстрируя мускулистые руки, покрытые шрамами Вы узнаете его, это и фан вы познакомились с ним на корабле по пути суда. Да, помню такого. Отойди не мешай, парень, это не твое дело. Одинокие волки сами решают, какое дело их, а какое нет. Громила на миг испуганно застывает, а затем торопливо отступает под прикрытие подельника. Плати эльфятина. Грифа не надуть, особенно таким, как ты. Встать рядом с Ифоном, приказать громиле убраться прочь. Ты Давай, мы же с тобой благие дела тут вершим Конечно же, встанем А что еще можно спросить, с чего это эльфика должна им денег? Спросить, кто такой Гриф? Ну, давай спросим Главный на кухне, а значит, главный для меня, для тебя и всего лагеря Ммм, какая шишка тогда, видимо, большая, недоступная нам Простым-то смертным Встать рядом с Ифоном и приказать громили Пошел вон отсюда Буро меняет взглядом э, вас обоих с головы до пят Оценивает степень угрозы Катитесь отсюда вы оба, вы капли пота моего не стоите Какой борзый чувачок Эльфика улыбается и кланится вам в знак благодарности Следуй за мной, пока отсюда не пришли другие Так, это что у нас? Отношение улучшилось Окей А что? все что ли? Здесь есть безопасное место Что мы, так быстро все решили? Ну и все, валите отсюда, по-добру, по-здорову, иначе вам, блин, самим не поздоровится. Ну так вот мы и решаем конфликты. Что-то сказал, э, надавить только стоит чуть посильнее, и все сразу разбежались. Сосунки. Так, ты кто такой? Ифан расправляет рукава, а затем кивает вам с тенью улыбки на губах. Неплохо, очень неплохо. Я гляжу, клыки у тебя острые, но ведь... Мы ведь плыли на одном том же корабле. Да-да-да. Он протягивает загрубленную ладонь для рукопожатия. С улыбкой пожать протянутую руку. Он хватает вас за руку, сжимает, как в тисках, крепко встряхивает. Ах ты, по виду тебя вроде делал немного теперь, когда мы на суше и безопасности. Мне нужен кто-то, кто прикрыл бы мне свою... Ну, спину. И уверен, вам ответная любезность тоже не помешает. <рекурующие> Конечно. Мне тут нужно еще с одним мелким поручением разобраться. Я а потом. А потом я готов сваливать, пока шея цела. Может, объединиться, пока не выберемся из этой дыры. Согласен. Кстати, что громило перепугались, когда он упоминал одиноких волков. Кто это такие? <рекурующие> да. Он пожимает плечами и отводит взгляд в сторону. Наемники, работа такая моя, работа, моя работа. Спросить, спросить насчет поручения, о котором он до этого говорил, звучит, по крайней мере, подозрительно. Всем приходится как-то зарабатывать на жизнь. Я лично вот поручение выполняю. М -м, пожать плечами, каждый выживает как может. Все верно? Чистая правда и для меня, и для тебя, и для всех тут. Так, почему бы нам не помочь друг другу выбраться отсюда? А, вы уже голову сломали, как, выбирать, как выбираться отсюда. У, у тебя есть план, кстати? Да, точно. Да, как обычно. Без всякого плана, с ужасом и по, и по уши в крови. О деталях я пока не думал, но зуб даю. Если мы тут останемся, будет только хуже. Одна голова хорошо, а две лучше так. Так. Верно, а четыре кулака и подавно лучший дух, когда дело доходит до драки Поддакнем, че Он широко улыбается вам, поблескивая острыми зубами в ярком солнечном свете а, Так, прежде чем мы тронемся в путь, предлагаю обсудить тактику в бою Это поможет нам а, пролить меньше нашей кровицы Моя главная цель выживания Я буду использовать весь свой арсенал навыков, чтобы сохранить нам жизнь Но если тебе не нужен странник, то я владею множеством других навыков, что тебе нужно Странник отличный выбор, так, драться у меня, в принципе, есть один танк нормальный, но драться он так не умеет, криворукая ящерица, мы его научим, сказать, что вам нужен кто-то, кто обладает достаточной ловкостью, ну ловкостью я сам обладаю, зачем мне лишняя ловкость-то, сказать, что вам нужен знаток мистический, да не, давай, будешь странником, странник мне не мешает. Не, не вопрос, of course, идем, кинуть, значит, решено, все, отлично, одним зеленым глазом он поглядывает на горизонт в поисках опасности, затем кивает вам, отлично, точно, веди, погнали, все, погнали Итак, у нас еще, наша группа пополнилась еще одним напарником, это Ифан Бен Мест, да, мы его действительно видели на корабле изначально, он плыл с нами, стоял там возле двери какой-то, там что-то там вынюхивал вот, и теперь он с нами Посмотрим, что он умеет Значит, прижать к земле Какая-то способность бросить Каменный удар у меня, по-моему, есть уже у кого-то Это вот, да, у скелетона Да, то есть прижать к земле Каменный удар, валун 9-10 Землю, отлично Вот это, кстати, полезная фишка, потому что у них теперь у двоих есть Эта фишка Ее можно поджигать И это может даже быть небольшим таким плюсом, да Ну, все-таки чем-то Они, наверное чем-то ничем-то ни хрена они ничем не похоже. Это человек получается. Ну получается у нас два э, челов человека сейчас. Э, Раз человека, да. Один скелет и один принц. Э, замечательно. То есть у него также мы сейчас настроим инвентарь. Сумку мы поставим в самый последний слот. Э, свиток воскрешения у него будет где-то здесь. Э, Зелье лечения будет где-то тут. Все различные стрелы дополнительные будут здесь. Да, у него прикольный арсенал стрел. Да, у него вижу арбалет. Конечно же, это очень, кстати говоря, полезное способство. То есть, это получается да, это дальнего как бы боя, боец. И это тоже очень сильно важно и нужно. У меня таких бойцов сейчас раз-два я обчелся, что говорится. Так, значит, остаемся мы в таком составе до поры до времени. Что у нас дальше? Что дальше? Что дальше? А, дальше, я думаю, оставим мы на следующую серию продолжение наших приключений. Пока что, да, то есть сейчас еще посмотрим, что здесь такое. Алтарь странствий мы нашли. В центр города зашли. Преступление, наказание. Если вы решите взять чужое или даже прикоснуться к нему, добром это не кончится. Если владельцы станут хуже к вам относиться, а если вы зайдете слишком далеко, они позовут на помощь стражу. Понятно, да, думаю на этом мы сегодня закончим, продолжение следует естественно, все, ставьте лайки, там, подписывайтесь на мой канал, также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео на моем канале, с вами был Олег, всем всего хорошего и до новых встреч, все пока.